Я больше не рисую солнце. Оно теперь мне ни к чему. Ты знаешь, ведь оно проснется. Лучи куда-то приведут. А помнишь то, что было раньше? Те звезды, мокрую луну. Ты казался так обманчив, сам знаешь как и почему.